Редж, ты прав. Они бесятся, но не стреляют. Всем полицейским приказано покинуть прибрежный район. Ха, видимо, мы не должны кого-то увидеть. А я взгляну одним глазком. Похоже, у них бронетранспортеры. Иди по крышам. Не бойся ты. 次回予告<音楽><音楽><音楽> Редж, а ты знаешь, какой сверху шикарный вид? Не отвлекайся, брат. Потом глазеть будешь. Врач, тут подпалены. Как мои следы? Значит, есть еще один дымовой проводник. Как-то способности передаются. Я надеялся на что-то новенькое. Покажи мне эти следы. А, значит, вот как это выглядит, когда ты. Хорошо, хоть я не всматривался. Ну, либо я, либо меня. Ты слышал? Шлем ДЭС еще работает? Редж, этот проводник, ведь это Хэнк! Но ты же сказал, она убила его в Сэмон Бэй. Убила? Ну, я так думал. Нет, я же видел своими глазами. Он мертв, это точно. Ищи дальше. Я исчез. Слушай, Реджи, признаю, я ошибся. Сохрани это подарок на Рождество. Эй, hey, Делсин, собрался погулять по центру, так позвонил бы девушке. Это не я. Тут кто-то развлекается, сбивая вертолеты Деза. Ты их видишь? А ты где? На крыше, угол 12 Юнион. Учили, а потом бац, энергии. Боремся с произволом по камере за раз. А нафига тебе этот парень? У тебя же есть дым. По-моему, это он был с тобой на том транспорте. Именно от него я получил свои способности. Это тот потный здоровяк Хэнк? Да, и если он выбрался из башни Августины, то может знает, как залезть обратно. Пойдешь со мной? Нет. Нет, от него одни неприятности. Лучше полюбусь на шоу отсюда. Делсин, ты береги себя. Не нравится мне этот лысый. Согласен, но я ведь тебе не дитя малое. А потом у нас с ним есть кое-что общее. Ненависть к Августине. Да. Удачи. Редж нашел. Он на крыше в центре города. Валит вертолеты. Так, слушай меня. Десс не должен его схватить. Да понял, понял. И не дай им его убить. И, и сам не убивай. И не упусти его. Ничего себе списочек. Я на крыше. А Хэнк? Он нет. Что, упустил? Нет, не упустил. Держу дистанцию. Специально? Да он, считай, умеет летать. Да, ты тоже. На трех языках. Как круто быть проводником! Тебя же тут убьют! Пацан! Редж, готово! Хоп, здесь! Тогда я сваливаюсь! Сам с вертушками разбирайся! Редж, ты его спугнул! Редж, ты его спугнул! Ничего! Район фонарей, рынок Хингхэй. Куча звонков. 911 по биотеррористе. И все. Я тебя не трону. Мне нужна твоя. А, твоя сила у меня уже есть. Хэнк, помоги мне. Перебьешься. Хэнк, не заставляй меня это делать. Да Вообще остынь, надо поговорить! Мне нечего тебе сказать! Давай, вали отсюда! Я тебя предупредил! Отсоси! Совсем удар не держишь хэнк где где ты взял мой номер <смех> нашел извини что пришлось тебе вмазать но с тобой ведь нормально не поговоришь пока ты не успокоишься успокоился когда я тебя найду я тебя перезвоню через полчаса нет нет подожди я спокоен точно а то все бегаешь за мной орешь фигачишь, чем не попадя я хочу покончить с августиной но мне нужна твоя помощь на это я подписываюсь супер Тогда... Погоди. Тут Дэс чего-то оживился. Случилось что-то. Сейчас узнаю и перезвоню. Реджи, это я. Дэлсин, слава богу, куда ты провалился?! Я искал Хэнка. Он хочет вместе с нами бороться против Августины. Что? Нет, брат, это неудачная идея. Знаешь что, брат, ты слишком подозрителен. Ага, а ты слишком доверчив. Будь осторожен и не дай себя обмануть. Параноик. А ты лопух. это что опыт образности Это просто ужас. ...разобрали баррикады и убрались со своими сканерами туда, откуда пришли. Глава ДСА Августина Брук, похоже, не собирается отступать. Такое впечатление, что все эти народные волнения лишь усилили ее решимость. Ясно одно. Медовый месяц позади. И жителям Сиэтла не нравится, что их имеет во все дыры. Это были новости с Чарльзом Сэндовым. Ищусь таких парней.